Седьмая часть решения задачи D12. Мы должны сейчас проинтегрировать вот эти уравнения, при каких начальных условиях, что у нас x нулевое, то есть начальный момент равно нулю, и v нулевое равно нулю. Но интегрируем первый раз. То есть, повторюсь, удобнее, конечно, записывать, кстати, m давайте не так запишем, а 200, а вместо x2' просто vx, с точкой равно... но ну, Здесь тоже, естественно, речь о VX. Как, понимать, равно 60... Э, ну, давайте округлим. 61. P минус 509. Вот такое уравнение решаем. При каком значении P? Да, мы решаем это уравнение. Мы его решаем при значении P. Вот, 1379. 5, то есть 1375. Давайте 61 умножим на 1375. 61 умножим на 1375. Это равняется 83 875. 83 875. Итого у нас 200 в x с точкой равняется 800, 83 875 минус 509. Ну или деля на 200 чтобы здесь был коэффициент единица. Это будет, значит, 83, 875 делить на 200 равняется 419, то есть vx с точкой равняется 419, 375 минус... Ой, что ж я вытворяю, а? Давайте все-таки... 83 875 отнимем 509 и вот это дело разделим на 200 равняется 416 83 416 83 то есть у нас такое уравнение dvx по dt равно вот такой константе 416 83 и так разводим Дифференциалы переменных по разные стороны. Дифференциал скорости здесь оставляем. Дифференциал времени сюда уносим. Дифференцируем от 0 до произвольной координаты, от 0 до произвольного момента времени. От 0, потому что в начальный момент скорость равна 0. Отсюда получается Vx равняется сколько 416.83t. Вот наше уравнение скорости. А скорость это у нас что такое? Это dx по dt. Значит мы еще раз дифференцируем. Опять разводим, что дифференциалы переменных. dx составляем э, слева. 416.83. Вот это у нас функция от времени. Вот дифференциал времени. Опять от 0 до x. Повторюсь, у нас начальный момент 0. Здесь тоже от 0 до t. Произвольный момент соответственно это будет x, это у нас будет 416 83, что t квадрат пополам или уравнение движения имеет вот такой вид, то есть x равняется, это у нас сколько будет 208 и ну, примерно 208 и 4 t квадрат то есть x зависит от t в квадратичной форме то есть график x от t будет от t будет параболой при действии какой силы повторюсь при действии силы 1370 при действии вот если действует вот такое значение где оно у нас вот 1375 то есть, если действует вот такая сила в нашей задаче P, равная 1375 ньютон, сила сцепления равна нулю тела, э, при этом у нас что, скатывается. Ну, вот здесь движение тела надо, конечно, выяснить, граничное. Оно граничное, то есть оно могло бы и подниматься, но, скорее всего, оно будет скатываться э, с изменением X вот по такому закону. А, кстати говоря, оно у нас положительное получилось, поэтому оно будет подниматься, да вверх вот по такому закону. То есть, у нас получилось X положить, то есть будет подниматься вверх по вот такому закону. Теперь э решение, я повторюсь, мы провели для этого случая по, Авторы почему-то проводят для двух границ. Если вы э рассмотрите, повторяю, это границы, какого были промежутка, вот этого промежутка, на которых выполнено условия что, что сила трения больше чем или равна по модулю силы сцепления но это то есть выполняется условие качения без скольжения в этом случае выполняется но задачи и в принципе я верю что здесь все правильно решено и все хорошо вот эти значения вот видите опять зависит от у нас в обоих случаях квадраты времени, кстати говоря, правда смущает. Вот такая большая разница. Может я чего-то там опять неправильно вычислил, надо это посмотреть дело. Но в любом случае я говорю, в самой задаче спрашивается о другом. Есть, здесь спрашивается о найти для этого случая, когда определено, значит, когда сцепление колеса находится на грани срыва. Поэтому давайте почитаем, что здесь сказано, вот, когда они определяют этот стиль. Модуль силы сцепления, обеспечивающий качение колеса без крышения, подчинен следующему ограничению. Имеется в виду, что всегда сила реакции положительна. Предельное значение модуля силы сцепления, или с учетом ADD, да, да, вот оно, вот эти предельные значения. Для каждой силы P. На рисунке показан график зависимости. То есть, DDT представляет собой ломаную линию, там запроведена сила трения, то есть, а -а -а, ну, может быть, может быть, может быть, э -э, здесь сила трения, все-таки что они называют силой сцепления, ну, здесь, э -э, возможно, то есть, сила сцепления, это сила трения покоя, правильного, В принципе, если тело пришло в движение, то уже эта сила заменяется силой трения при решении задачи. Да, возможно, что эту задачу стоило бы решать совершенно по-другому. Да и вот с этим тоже можно Поспорить. Весьма и весьма. Обеспечивает качение колеса без скольжения. Это весьма... Да, в общем, здесь есть о чем подумать. И, может быть, даже посоветоваться со своими преподавателями. Ну, вот у нас, я говорю, сила трения. Законы сухого трения, в общем-то, говорят всегда о том, что сила трения покоя. Она вот, когда от силы тяги, как вот зависит, это сила тяги, это сила трения, вот это сила трения покоя до какого-то максимального значения. В этот момент сила трения всегда что равна, то есть это, если в одинаковых единицах изображенных ньютонов, то это прямая под углом 45 градусов. То есть всегда на этом значение силы трения покоя равно значению силы тяги. И тело находится в покое. То есть это цепь находится до максимального значения. То есть вот это сила трения покоя максимальная. Вот дальше происходит такой рывок. То есть чуть-чуть спускается. И дальше предполагается в законах сухого трения, что сила трения скольжения наступает. То есть сила трения... граничная, когда наступает вот движение, она вот -вот -вот находится вот на этом. Вот сейчас нам фактически говорят, нам движение мы будем рассматривать вот на, вот на этом условии. То есть, сила трения покоя будет меньше, чем сила трения скольжения. Но почему выбирается это? Это, ну, как сказать, каких сила трения должна быть больше, чем сила трения покоя. Это несколько непонятные условия честно говоря то есть почему вот разбираются вот именно эти значения и откуда эти вообще берется это значение силы то есть здесь в общем есть о чем да вот подумать и повторюсь, ну, само условие задачи читается вот именно таким. То есть, что нужно найти? Найти для этого случая, когда что сцепление находится на грани срыва. Сцепление находится на грани срыва, это именно вот эта сила трения покоя, когда превращается в ноль. когда превращается в ноль сила трения покоя, то есть сила трения покоя, а ее зависимость, это мы дали от силы тяги, а здесь ее зависимость дана от силы п тяги, но еще это тут зависит, она же вкладывает силы тяги, то в общем-то еще вкладывается и в разные направления, но давайте посмотрим, то есть как вот условия, если, и вот здесь вот, как сказать, сила с, трени, с, э, ВПП равна нулю. Когда сила сцепления равна нулю, на грани срыва чего происходит движение? На грани срыва. Еще раз, сцепление колеса с основанием находится на грани срыва. То есть на момент вот когда... Нет, все-таки сцепление колеса. То есть когда покой находится на грани срыва. То есть когда достигает максимального... А тогда надо смотреть, когда достигает прям максимального значения. И тогда уже, кстати говоря, да, если чертить два разных графика, это я на одном графике привел как бы два. Дело в том, что вот этот случай, когда что, когда достигает максимального, если я начерчу разным, вот это у меня сила трения скольжения, а вот сила трения покоя, вот она вот так вот так вот так вот, и она когда достигла вот этого, после этого она сразу резко превращается в ноль, то есть вот это, то есть срыв, когда сила трения сцепления превращается в ноль, то есть все равно, то есть нам все таки нужно выяснить вот это условие, когда она превращается в ноль, то есть вот этот момент времени, как вот это условие, сила трения скольжения, как в вот этот момент может превосходить это непонятно, потому что я говорю, это разное. То есть это момент срыва покоя, а это уже начало. То есть, грубо говоря, это все-таки разделены во времени. То есть здесь у нас не особо-то это интересует. И как может быть в этот момент? В этот момент, если рассматривать вот предел слева, то это всегда сила трения покоя максимальная больше, чем сила трения скольжения. А если она равна нулю, то она, естественно, всегда и так меньше. То есть, если уже сорвано движение, то есть тело начало скользить. То есть вот тут, вот, я говорю, есть над чем задуматься. Но давайте эту оставим тогда детальную проработку таких задач, оставим уже на совести ваших преподавателей или вас самих, если вас заинтересовала эта задача. И посмотрите. Все-таки я считаю, что вот по заданным, по вот этому заданию, которое сформулировано здесь, нам нужно определить вот, значение силы, когда все-таки сила сцепления превращается в ноль. То есть определить силу сцепления, зависимость от силы вот этой тяги. Она, как мы видели, линейную зависимость носит. Определить это значение, когда она превращается в ноль, и для этого случая решать, находить уравнение движения центра масс. При этом просто вот это выяснить качение без скольжения, то есть вот строить вот этот график и так далее, только для того, чтобы убедиться, что наше полученное значение попадает вот в этот интервал, когда возможно скачение, качение без Причем почему здесь вот это условие выдвинуто в качестве вот это условие, почему выдвинуто в качестве качения без скольжения? Тут есть я по крайней мере задумался, а оно так ли все? На самом деле происходит там. Ну что ж, если у вас будут свои мнения на этот счет, вы можете высказать их в комментариях. А на этом мы заканчиваем решение. То есть вот мы получили уравнение движения для нашего случая. И мы получили значение вот, силы тяги в граничном случае, когда сила сцепления обращается. В ноль и этом происходит качение без скольжения. На этом решение задачи D12 закончено. Всего доброго.